Так, что в этот день будем делать? В этот день. Ну садись, давай-ка вот другого спросим. В этот день мы будем поздравлять папу. Будем пап поздравлять, конечно. Отлично. Мы с вами в понедельник на классном часе много о чем говорили, да? И да. Отлично. А теперь скажите, что сегодня, почему ловка будет необычным такой? Матвей. Папа, папа. чей-то папа. Папа. Чей папа будет проводить. Папа. Ну а чей папа, садись, Матфей Ум, мы уже все узнали. Да? Чей папа? Марина, Ксшин вот. папа, конечно. Андрей Анатольевич все знают. Андрей Андреевич, сейчас отрядку да да, да, да, да, прижмем. Так, Андрей Анатольевича все знают. Да? Андрей Анатольевич с нами все два года в классе. Очень большую помощь оказывает нашему классу и ходит с нами на экскурсии и много делает снимков, о чем мы тоже уже говорили, и на память вам останется огромный-огромный фотоальбом и, и не только фотографий, но и видео. А сегодня, Андрей Андреевич, у нас будет в роли учителя. Да? И будет проводить... Надо вам это доска? Вот, да, и, взял, можно будет? А? Писать только на меловой. Меловой, хорошо. это не надо. А, ну, куда-нибудь будет. Хорошо. Ну что? Все очень внимательно будут слушать, что будет за урок. Сейчас Андрей Анатольевич сам все расскажет. Здравствуйте, уважаемые школьники. Я вам расскажу про компьютеры, про операционные системы и про программы. Когда вы подрастете, то у вас будет предмет информатика. И там вы будете изучать компьютеры, как с ними работают. Если школу и пойдете кто в институт, кто в университет, кто в техникум, то у вас там будет тоже, я думаю, много разных предметов, связанных с программированием, с вычислительной техникой, и там все это подробно вы будете изучать. А сейчас у нас первое знакомство с программами. И я хочу вам рассказать несколько слов про операционные системы, про компьютерные программы. Кто-то из вас слышал, какие бывают операционные системы, что <coughs> операционная система. Так, прошу. Операционные системы Windows. Windows молодец. Linux. Linux молодец. Какой? YouTube. YouTube. Нет, YouTube, YouTube это не операционная система, это веб-сайт или приложение, с помощью которого можно смотреть видео. Это не операционная система. Так, правильно сказали. Что операционных систем есть великое множество. Самое известное это Windows, несколько разновидностей, большое Windows. количество Linux, например, Ubuntu, популярная система. И есть еще большое количество других операционных систем. Зачем нужны эти операционные системы? Они нужны... Так, Андрей, зачем нужны... компьютер. Хорошо. Э, Сюша? Как ты, как ты мне дома объяснял, это оно нужно, чтобы всякие программки и вообще сабр... с... С... с экраном связанными. А, значит, когда э, вы покупаете компьютер, в котором есть э, системный блок, внутри него какие-то части, клавиатура, монитор, э, то э, затем компьютерным программам, которые у вас есть, например, графический редактор, или YouTube, или программам для того, чтобы смотреть мультики в интернете, им нужно как-то общаться с компьютером. Напрямую они не могут общаться. Им нужен, э, нужна какая-то программа, которая как раз таки будет э, как переводчик между клавиатурой и между компьютерной программой. Как раз эта программа называется операционная система. То есть, когда вы нажимаете кнопочку на клавиатуре, а сигнал идет через драйвер в операционную систему, и дальше операционная система раздает этот сигнал тем программам, которые живут этого сигнала. И потом обратно. Эта компьютерная программа передает сигнал в операционную систему, и этот сигнал идет, например, на монитор, и вы видите, что получилось, когда вы нажали кнопку. Чтобы нам было интересно, у нас с вами будет игра. Игра и компьютерная, и экономическая. Нам нужно выбрать Четырех человек которые будут хорошо считать, которые хорошо умножают и складывают и эти четверо выберут себе помощников четыре человека да. кто четверо? Марина, Кирилл, Полина отлично помощников себе тоже выберет. вот Выиграли. хорошо бы как-то нам организоваться, чтобы по углам комнаты а, пара сидела здесь одна кто-то с своим помощником сюда идет. Занимайтесь. Богдан. Кто с тобой в паре? Богдан, кто с тобой? Кто с тобой в паре? Полина, проходи Полина, Полина, проходи, занимайся. Дальше. Один человек, точнее одна пара, идет на последнюю папку вместо Матвея и Ксюша. Матвей Иксюша расходятся по заводной. И аналогично попросим уважаемого, уважаемого зрителя пересесть на свободное место на последнюю парту, посадим еще одну группу. А вот, Кирюша, садитесь ну, вот, на мое место вот сюда. Идите вот сюда, одна пара. Хорошо. И одну парту посадим вместо Севы и Рома. Сева, Рома, займитесь, займитесь с собой. А вы, займитесь. За собой возьмите все вот эти... Артем, перейди на свободное место. Так, я раздаю вам. Есть петель? А, а? скорее я а с на место, Надеюсь, Вадим.